Для сегодняшнего видео нам потребуется определение слова «кринж». Тут, по-моему, как со словом «юмор». Вроде все понимают, что такое юмор, но когда пытаешься дать определение, то натыкаешься на 10 исключений, которые тоже почему-то ощущаются как юмор, но под определение не подходят. Тут, возможно, такая же ситуация. Возможно, использую какое-то не то слово. Давайте тогда считать, что я неправильно использую слово «кринж». Но в рамках данного видео... Я буду придерживаться одного определения. Итак, кринж — это, по сути, просто испанский стыд. Это стыд за то, что делают другие. Чтобы испытывать кринж, нужна определенная эмпатия к автору контента. Невозможно испытывать кринж по отношению к Биллу Берцу. Это такой ютубер, он записывает ебанутые песенки. По-хорошему ебанутые песенки, такие очень рандомные, непонятно, как он их сочиняет. Но какие-то мне могут нравиться больше, какие-то меньше Но я никогда не могу сказать Эх, Билл Вёртс, узнаю в тебе себя Я бы тоже, наверное, допустил такой косяк И мне было бы так же вот стыдно, если бы я сочинял такую песенку Нет, стоп, я бы не сочинял такую песенку Я вообще не могу идентифицировать себя с автором такой песенки Хотя она мне нравится А вот если я могу себе представить мотивацию творца Просто я ожидаю от него большего профессионализма, чем он э, демонстрирует, то это кринж. Вот я смотрю стендап Михаила Шаца. Это кринж, потому что я понимаю, что как бы физически у меня есть все, чтобы тоже делать стендап, да, ну там, рот и мозг. Если бы я попытался делать стендап, я бы делал его, ну, так же паршиво, как он. А я ожидал от него профессионализма, он там, бывшая телезвезда, и я думаю, ну, блядь, какого черта в тебе столько того, что есть во мне? Я не ожидал, что я буду идентифицировать с, с тобой, с твоими косяками. Я думал, у тебя должны быть косяки уже совсем другого уровня, не мои. Или из той же когорты телеведущих Александр Пушной. Он сейчас записывает музыку на Ютубе, и музыка талантливая, но э, то, как он ее обрамляет, те предисловия в видео, которые он делает, то, как он называет свои ролики, я думаю, ну, блядь, ну какой же ты такой... Узнаваемый ютубер, как вот я могу узнать в тебе себя, какие-то косяки, которые я бы допускал тоже, если бы, ну, волей случая записывал что-то талантливое, а потом представлял это народу. То есть, когда ты говоришь, что не хочешь видеть кринж, это, получается, ты не хочешь видеть посредственность, даже частичную. Ты хочешь, чтобы все, что ты наблюдаешь, было профессиональным, было из какого-то другого мира, чтобы ты не мог узнать в этом себя, чтобы ты никогда не мог даже заподозрить, что ты такое сделаешь. И это требование ко всем окружающим, чтобы они не выкладывали кринж. То есть, чтобы они выкладывали только то, в чем они преуспели максимально. Кринж, он объединяет. Ты смотришь и понимаешь, что есть между вами что-то общее. И, возможно, ты не хотел бы, чтобы оно было. Ты хотел себя обманывать, что ты вообще не родился таким талантливым, и поэтому тот чувак э, успешен, а ты нет. А кринж, кринжовые моменты напоминают тебе, что э, есть что-то общее, и, возможно, все общее. Э, это неприятное напоминание, наверное, одна из тех вещей, из-за которых не хочется смотреть кринж. Кому-то иногда, наоборот, хочется смотреть кринж ровно ради этого самого ощущения. Но так или иначе, это такой э, уравнитель. Ну, с терминологией определились, Перейдем к главному в этом мире, к обсуждению меня. Э, мне знакомые говорят, «Макс, твой канал-то такой кринж!» «Ну какой нахуй обзор на песню Шнура? Ты чё, блядь, музыкальный критик?» Какой нахуй видео про бан Трампа в Твиттере? Ты чё, блядь, политолог?» Вот это последнее я сам себе говорю, это мне не говорят. Но я отвечаю и сам себе, и остальным. «А тогда какой, собственно, документальный фильм про ОМК? Я чё, журналист, интервьюер? Или я разбираюсь в этой теме? Или какое нахуй видео для канала штаба Навального, тогда еще год назад, в котором я призываю всех идти на митинг?» Я чё, блядь, лидер мнений? Но вроде бы существует мнение, что это довольно полезные вещи, которые я сделал. Ну хорошо, ОНК отбросим в сторону, потому что это коллективный проект. А вот этот призыв на митинг, вот эта речь, она вроде как полезная. Вроде хорошо, что я ее сделал, засунув себе в жопу всякое свое стеснение того, что кто я такой, чтобы это записывать. Ну, по крайней мере, мне так сказали, засунуть в жопу стеснение, когда просили сделать это видео. Причем тут мой блог, спросите вы. Так да, при том, что записывая кринж в свой блог, я тренируюсь засовывать себе поглубже в задницу свое стеснение. И когда мне нужно выпустить что-то важное, я меньше стесняюсь и готов засунуть его опять и выпустить такое видео. Так или иначе, конечно, спасибо за критику. Критика помогает совершенствоваться. Если вы пишете, что я снял какую-то хуйню, я, возможно, потом буду меньше снимать какую-то хуйню. Если вам вдруг это важно. Если вы хотите продолжать приходить сюда поражать надо мной, то держите критику при себе, чтобы я не улучшался. Но так или иначе, сообщение о том, что вы испытали кринж, глядя на меня, критикой не является. Серьезно. То, что что-то кринжовое, это не часть критики. Это всего лишь некоторый дисклеймер перед возможной критикой. То, что вы испытали кринж... Говорит о некотором родстве между вами и мной, это говорит о том, с какой точки зрения вы на меня смотрите, насколько я вам чушь, насколько я вам свой. Это я могу как коэффициент применять к той критике, которую вы выскажете. Может быть, я от этого ближе к сердцу приму вашу критику, может быть, наоборот, может быть, и то, и то, в чем-то так, в чем-то так. Но само по себе сообщение о том, что я вызываю кринж, это вообще ни о чем. В начале этого видео я не покритиковал стендап Михаила Шатца. Я всего лишь сказал, что испытываю кринж от некоторых его элементов. Чтобы это превратилось в критику, нужно сказать что-то еще. Ну, правда, когда ты делаешь критику, очень легко самому выглядеть довольно кринжово, потому что это на всех уровнях работает. Потому что критика сама по себе, это, как и тот же стендап, очень легко осуществимый процесс, очень легко прочувствовать, что хочет сказать критик, потому что все мы в жизни критики, все мы хотим что-то высказывать. Вот я сейчас, например, вообще критикую критика, это настолько легко, что я сейчас максимально... Кринжово выгляжу, потому что максимально со мной легко идентифицироваться Аналогично в предыдущем моем видео, где я был критиком песни Шнура Было очень легко сказать, Макс, это все очень узнаваемо и Именно поэтому нам не хочется, чтобы такая посредственность, как ты, критиковала песню Шнура Это очень слишком близко Нужно возвыситься и быть талантливее, чтобы критиковать песню Шнура я уже сказал, что одна из целей выкладывания кринжа для меня – это тренироваться, чтобы потом когда-нибудь выкладывать не кринж. Но, скажем откровенно, это не самая важная цель на свете. Нет у человечества сверхзадачи помочь Максу Алибаеву найти себя, найти Макса Алибаева. Но есть цель получше – найти другие таланты. И я считаю, что кринж на моем канале, точнее масса кринжа на разных каналах, включая мой – Помогает талантам найти себя. Вот я этот канал на ютюбе завел в 2017 году. И я заводил его специально, чтобы выкладывать кринж. Ну, точнее, стараться выкладывать не кринж, но я понимал, что я буду очень позорно выглядеть, я буду очень плохим ютубером, Но я в тот момент был... Расстроен тем, что один из моих любимых YouTube-каналов перестал выкладывать видео. И я серьезно задумался, что нужно сделать, чтобы чаще появлялись каналы, которые мне захочется смотреть. Я подумал, нужно создавать среду, где у всех есть свой канал. Я буду выкладывать какое-то говно, кто-то другой будет выкладывать какое-то говно. Тысячи, десятки тысяч людей будут выкладывать какое-то говно. Потом на YouTube зайдет и посмотрит на все это какой-то талантливый человек. Скажет, ну, блядь, терять нечего. На фоне этого я должен выкладывать что-то свое. Потому что мое лучше. Он, может быть, не сразу поймет, что он талант. Сначала он будет думать, что он тоже кринж, но ему тоже можно, раз остальным можно. А потом мы все поймем, что вот из массы навоза вырос цветок. Мы все должны быть навозом, чтобы давать этим цветкам расцвести на фоне нас. Благодаря нам мы должны быть питательной средой, которая позволяет им не стесняться. Так сказать, поделись кринжатиной своей, и она к тебе не раз еще вернется. Э, серьезно, к сожалению, вернется в виде кринжатины. Вот я раньше не так хорошо ощущал, как производится видеоблог с человеком, говорящим в камеру. Ну, точнее, у меня были некоторые эксперименты в детстве со съемкой и видеомонтажом, и некоторыми из них я прям горжусь и пересматриваю иногда. Но это все было не в этом вот формате. Поэтому немножко не в счет. Теперь, когда я завел видеоблог, я столкнулся с некоторыми вещами, я получил некоторый опыт. Я тоже пытался правильно выставить свет, понимаю, какие тут могут быть проблемы. Я тоже испытал некоторые отчуждение, некоторое раздвоение личности между тем Максом, который снимается, и тем Максом, который потом монтирует, который потом что-то сокращает, принимает какие-то обидные решения, который делает выбор между L-катом и j -катом. То есть, если раньше я мог испытывать кринж, глядя на какой-то стендап, потому что у меня есть инструментарий стендапа «Рот и мозг», Теперь я могу испытывать кринж также глядя на какого-то ютубера вот в таком же формате, как я. Потому что у меня тоже есть этот инструментарий. И я понимаю какие-то проблемы. Участвуя во всем этом сам, я обрек себя на то, чтобы видеть больше кринжатины. Но эта же кринжатина не сама собой происходит. Эта кринжатина обычно содержится в каком-то талантливом ролике. И я верю, что этого ролика в целом... Скринжатины или без, не было бы без э, меня и тысяч таких, как я. Из нас состоит плодородная почва, на которой этот цветок растет. Мы очень важный навоз в экосистеме. Мне очень грустно видеть, когда какие-то более умные люди, чем я, которым есть что сказать, судя по всему, стесняются. Потому что, судя по всему, мы недостаточно навоза навалили. Я когда жил в Нижнем Новгороде, когда общался с политическими активистами, я много кого, ну может не много кого, но нескольких человек, прям пытался уговаривать. Говорю, давай приди ко мне, будем вместе записывать какой-то какой подкаст, рассуждать о чем-то. На фоне меня ж вообще не стыдно, ты точно не опозоришься. У тебя есть мысли, почему ты их не публикуешь? Смотри, какое говно публикует свои мысли, ты тоже публикуй. И это касается не только вот коллективного канала Хороший Народ, я с несколькими людьми э, говорил, давай твой канал заведем, давай я тебе буду помогать со съемкой, с монтажом, э, ты главное выкладывай. Э, в качестве бонуса, возможно, это предотвратит катастрофу под названием канал Макса Алибаева, потому что я увлекусь чем-то другим, буду самореализовываться там, меньше говна записывать сюда честно говоря, как минимум один раз, когда я так помогал другому человеку, я повел себя очень некрасиво, потому что уже после съемки, когда я это все монтировал, я сказал, фу, ну и кринж получился, и вышел из проекта. Чем дольше я сейчас говорю об этом, вот сейчас записывая это видео, тем больше я понимаю, что тогда я был совсем фундаментально неправ. Потому что если у какого-то проекта, у какого-то видео есть человек, который поставил свою репутацию на это видео, потому что именно его лицо будет в кадре, именно он будет позориться, то именно он назначается в этом проекте верховным пессимистом. Если он преодолел себя, если он не нашел достаточно поводов для пессимизма, для неверы в этот проект, то я не должен себя навязывать как фактор, как человека, который говорит, ой, давайте не выкладывать. Если меня не спрашивали, то кто я такой? Человек хочет выкладывать кринж, пусть выкладывает кринж. Я должен этому помочь. Пусть он выкладывает свой навоз. Приношу искренние извинения тому человеку за свое поведение. Ну, реально сложно работать с кринжем, потому что, ну, это кринж. Хотя, конечно, идеологически кринж должен существовать. И очень жалко, что то видео в итоге не существует. И вот эта же самая логика применима, когда ты не участвуешь в создании контента, а всего лишь смотришь. То, что... Ты испытываешь вот это ощущение от э, какого-то ролика, не значит, что этого ролика не должно существовать. У этого ролика есть цель, даже если этой цели достигнет не сам автор этого ролика, а кто-то другой, потому что посмотрит кого-то, кто выложил ролик, потому что посмотрит кого-то, кто выложил ролик, потому что посмотрит вот эту кринжатину, которую ты смотришь сейчас. И вы стопудово слышали все эти аргументы, которые я сегодня говорю, применительно к некоторым технологиям. VPN, торренты, криптовалюты становятся безопаснее и удобнее для лучших из нас, для положительных людей, которым это реально нужно, если множество нейтральных людей, никчемностей, посредственностей таких, как мы, тоже их используют. Когда тысячи человек используют криптовалюту, то тот один из тысячи, кому реально есть что скрывать, кому реально нужно спасаться от преследования ради какой-то очень важной операции, Меньше боится выделиться из толпы Когда тысячи человек выкладывают кринж на YouTube То тот один из тысячи, которому реально есть что сказать Потенциально кринжовое, но в то же время очень важное Меньше боится быть за это обсмеянным Потому что обсмеяны мы все Мы взяли на себя его позор, не претендуя на его лавры А знаете, в чем еще работает похожая логика? Угадаете? Ну, кому? это ж я в одиночных пикетах. Когда я в Нижнем Новгороде ходил в одиночные пикеты, это тоже ведь довольно кринжовое мероприятие, если вдуматься. Стоит какой-то долбоеб с плакатом, высказывает свое мнение. И главное, если какой-то прохожий подойдет и копнет достаточно глубоко, то кажется, что там с собственного мнения это... Но тем не менее, я стоял, и это было не только чтобы высказать то, что я хочу, но и чтобы вообще создать среду, в которой все смогут высказываться. Такая инвестиция в экосистему. Хотелось послужить примером, чтобы другие люди, кому есть что сказать, и кто стеснялся быть, может быть, там, одним из немногих в городе, кто ходит в пикеты, чтобы он меньше стеснялся, потому что ну, есть такие, как я, а есть такие, как он. Кажется, не все люди понимали это, кажется, некоторые искренне думали, что они будут, как пикетчики, хуже, чем я. Ну, это, что могу сказать, это пранк, зашедший слишком далеко. Я, на самом деле, был бы рад, опять же, побыть навозом, чтобы расцвели цветы, а я отошел на второй план. Тут, конечно, очень важный дисклеймер. Я уехал из России в сентябре 2021 года. И сейчас уже плохо ощущаю, какие именно риски у тех, кто выходит в пикеты в России сегодня. И это явно не только риск выглядеть кринжово. Поэтому я уже никого ни к чему не призываю. Взвешивайте риски, будьте осторожны. Но в то же время не будьте осторожны сверхмеры. Я все-таки для кого среду создавал. Ну, вернемся к YouTube. У меня есть еще последний аргумент за то, чтобы вы записывали кринж. Даже если вы вот не верите, что вы как-то повлияете на других, что вы послужите для кого-то примером, вот все это, допустим, я выдумал, все это очень иллюзорно, подумайте просто о себе. Вспомните о том, что вы – это тоже не статичная личность. Вы сейчас и вы через год – это два разных человека. Через год вы можете оказаться талантливей, и вам может оказаться есть что сказать. Мне кажется, очень хорошо, если вы сами выработаете привычку вообще говорить. Вот я долгое время ничего не выкладывал на свой личный канал, а в 2020 году снова начал. И очень рад, что начал, потому что я задал какой-то уровень привычного для меня кринжа, и когда мне вдруг пришла какая-то мысль, которую вот мне захотелось высказать, вот у меня она казалась довольно важной, это видео, нет никаких политических активистов, мне не, не составило такого труда, не, не казалось таким позорным над этой привычной линией кринжа чуть-чуть высунуться в более какой-то пафосный кринж и высказать то, что мне очень хочется. Все остальное вообще не важно. Все остальное можно удалить, можно никогда не смотреть. Но если бы его не было, я бы не выложил то, что мне кажется достойным выкладывания. Поэтому начните выкладывать свои плохие видео сейчас, чтобы подготовить почву перед тем, как через год к вам придет идея хорошего видео. Или даже она придет не к вам. Макс, а ты не слишком много на себя взял? Ты не слишком молодой ютубер, чтобы учить нас ютубу? Так э, пусть другие, пусть кто-то поумнее скажет. После того, как выложу я. Это на всех уровнях работает. Нет, это мы вырежем.